Всем добрый день, сегодня у нас очередная распаковка. Пришла такая вот большая посылка с авточехлами. Корона солишки, но из закуска. Упакованы вот такой вот вариант. Внутри полагается, чехлы. Здесь полный комплект, они универсальные, под разные машины.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 И красной прострочкой это на спинке дальше задняя спинка с э, замками и то как у вас раскладывается сиденье там 40 на 60 и так далее дальше передние сидушки заднее кресло. Тоже 40 на 60. Есть уголовники на передние два. Есть система креплений. А на задние три универсального болезня. И давайте посмотрим, как все выглядит после надевания данных часов на автомобильные кресла И давайте смотреть. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок, до следующих видео и до свидания.